привет друзья с вами андрей шаура отличные новости на портале успех вместе неделя знаний и один из главных тренингов который будет каждый день сейчас это как правильно выбрать mlm компанию 5 главных столпов при выборе компании номер один будет ли компания работать долго номер два возможно продавать продукт за пределами маркетинга номер три Будет ли у компании рост каждый год? Номер 4. Какое вознаграждение за ваши усилия вы будете получать от компании? Номер 5. Обучение, которое дает компания, оно вам поможет найти новых клиентов и партнеров? А каждом из этих пунктов мы раскроем на портале более подробно. Эти знания пригодятся вам. Не потерять в будущем, Деньги в разных MLM-компаниях. Вы будете успешными людьми, если будете знать основы. И каждый день мы ждем вас на портале в 14.00 и в 19.30 Москвы. Посмотрите на экран. На портале лучшие спикеры будут давать вам знания. И также во время обучения, что очень важно, вам будет предложено... Лучшая позиция в уникальном бизнесе, от которого мы не смогли отказаться. Простой, доступный, новый для русскоговорящего рынка. Никто еще не занимается этим бизнесом. И вы будете первые. Приходит наша система, приходят наши лидеры и вы. И начинается самое интересное. Об этом вы узнаете на портале. Я рекомендую вам строить бизнес не ради денег, не ради бизнеса, не ради, ради какого-то фанатизма. Иногда говорят люди, у нас лучший продукт компании, предположим, это будет ежедневник, но этого продукта целый гараж дома. Или говорят люди, в нашей, продукте, в нашей компании уникальная ручка, но этих ручек целый склад дома. Вопрос... На сегодняшний день не только в уникальности продукта. Э, вопрос в том, чтобы этот продукт у вас не лежал дома, чтобы он нужен был людям, и чтобы вы знали, как правильно распространять бизнес-возможность 80% и 20% это продукт. Я смог отказаться от больших чеков ради того, чтобы людям было лучше. Недавно... Мы занимались хорошим бизнесом, с уникальным продуктом, с хорошей идеей, уникальной миссией. Но большинство людей, большинство людей, они сидят с этим продуктом и не зарабатывают денег. Они любят компанию, они любят продукт, так же, как и я, это нормально. Но ради этих людей наша команда смогла отказаться. Надо быть там, где успех, где актуальность. Где есть новинки, где есть новизна, где есть гибкость и где настоящее руководство. Настоящие лидеры, которые богаты, успешны и знают, куда ведут своих партнеров и клиентов. Я думаю, это верно. И посмотрите на те чеки, от которых я смог отказаться. Но коротко, если обо мне, то в 25 лет я познакомился с MLM бизнесом. За первый год вышел на доход более 50 тысяч долларов. За небольшой срок вышел на доход более миллиона долларов. И на сегодняшний день с легкостью, ради того, чтобы люди зарабатывали, мы смогли, наша команда, наши лидеры, и в том числе я, отказаться от того, что мы сегодня имеем. Вот вы видите дилерские центры. Более 25 тысяч центров в мире. Весь русскоговорящий рынок идет от этого логина. Этот логин э, является именно Андреем Шаура. Вы видите, что доходы впечатляют. 261 тысяча долларов. Вот есть номер 30 тысяч долларов, да, вы видите. Вот вы видите номер 275 тысяч долларов. Не самое главное деньги в жизни. Самое главное, чтобы ваша команда зарабатывала вместе с вами. Я желаю вам правильного выбора, осознанности в уме. И будьте счастливыми и успешными. Как мыслишь, так и действуешь. Как действуешь, так и живешь. Увидимся на портале. Место встречи изменить нельзя. Портал «Успех вместе».